Бамбл Бизис, Жак и Энтони, Забустил хорошо свой канал, Гострайтинг, С крупными артистами, Для начала я хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки под моими видео, тем, кто комментирует их и, конечно же, подписывается. Ведь чем больше нас, тем больше мотивации делать новые ролики. Слава моему, запустил уже второй конкурс. В первом конкурсе, к сожалению, я не смог поучаствовать, потому что тогда я не так активно вел свой канал. И я думаю, если бы тогда я сдал свой трек, ремикс и так далее, я бы, возможно, запустил хорошо свой канал. Но шанс этот я упустил. Но ничего страшного, ведь есть второй конкурс, когда Слава уже стал довольно-таки популярным И я думаю мы вместе э, С моим хорошим другом Ирилом Глори Сделаем отличную работу Точнее мы ее уже сделали И в этом видео я покажу весь процесс создания И конечно же итоговый трек И каждый из вас в конце этого видео Сможет оценить нашу работу Сказать понравилось, не понравилось Какие-то может быть моменты исправить Ну или просто насладиться хорошим звуком Хорошим битом, ну и конечно же Моей пушечной читкой. Но и это еще не все. Дорогие учманы, все, кто подписан на мой канал и следит за моими видео, я хочу объявить такую вот интересную новость. Я очень долго занимаюсь монтажом видео, клипмейкингом, ну и также сведением треков. И сегодня я решил открыть группу, где каждый из вас сможет... Заказать у меня какую-либо услугу. Какие услуги сможешь заказать именно ты? Гострайтинг, то есть на двух языках, на русском, на английском. Сведение треков, монтаж клипов, анимированные сторис, все, что связано с графикой и так далее. Ну и в будущем, конечно же, как мой скилл чуть подрастет, я буду публиковать туда биты. Что по ценам? Чем выше мой скилл в какой-то области, соответственно, выше цена на данную услугу. Теперь, что касается ремикса на трек Славы Мэрилу, здесь мы выбрали наиболее кочевый трек, это второй, который называется Нет проблем, потому что он более трэповый, и так далее. К сожалению, я еще не так хорошо развит в питах, чтобы делать ремиксы, в этом мне помог мой хороший друг Глори, ссылочка на него также будет в описании, у него огненные биты, он также работал с крупными артистами, с Бамбл с Жак Энтони обладает, и так далее. Короче, кредит у него много. И я записал свой куплет, свою часть на русском и на английском, как обычно. И приятного просмотра. После разбора мы уже покажем финальную версию нашей работы. Деньги проблем <говор> mm Когда я стану известным блогером, мы это посмотрим, как мы тут снимали видосики.